Ксюшка путешественница приехала в Ярославль. Так, мы приехали в Ярославль. Спустя часик и здесь мы идем в Ибис. Здесь номер тоже такой классный. Опять двуспальная кровать. О, как это мило. Водычка. Зайдем в санузел. Шикарно, шикарно. Пришли на улицу Кирова, местный бар-стрит. И сейчас куда-нибудь сядем. Да, девчонки! Здесь сидит Мишка, символ Ярославля, с яблочком такой милый. В итоге мы зашли в куба Либра. Пока что здесь еще запрещены тусовки, поэтому мы просто пришли покушать. А, и, и здесь можно курить кальян, чему я не рада. И как оказывается, скоро их вообще запретят. Поэтому обязательно я закажу себе кальянчик. Ну, в общем, вполне стандартно. И куба Либра она. И есть Куба Либра. За приезд Ярославы. Я тебя освою. Взяли кальянчик. Очень классная, холодная трубка, холодные вот эти вот штучки. Все холодное, да. мозги, я даже не знаю, может быть, уже и не разрешат, поэтому отрываюсь просто по полной. Как последний день живу. Шикарно. Немного по еде. Это дранбургер. В Минске мне не удалось его попробовать. Попробую хотя бы здесь. Мы на завтраке. Здесь отмечаешься. Кофеек. А, и вот тут омлетик прям при тебе готовят. Такой у нас получился завтрак. Сейчас еще тост принесут. Мы вновь вышли на Кирова уже днем. Светинский храм проходим. Правительство области. Часовня Невского. Любовь к Ярославлю. Церковь Ильи Пророка. Сейчас мы вышли к Успенскому кафедральному собору. Вот здесь вечный огонь горит. Вот собор поближе. Вот тут у собора вывешены колокола разные. Разных размеров. И за собором памятник Троицы. Камень освоения Ярославля Мудрым Ярославля. Тоже здесь у собора. Спустились прямо к реке на стрелку. Коросты. Матушка-волк. И там церковь Златоуста. Вернеется. Вон, все, еще Успенский собор. Очень необычно встретить <свят> такую надпись. Еще и рядом с почтой России. Здание вообще прям с юморком. Напротив Кремля памятник Мишки, который сегодня одет как ВДВшник. <свят> и каждый час он рычит. О, символ Ярославля. Мы пришли на причал, речной вокзал. Сейчас на... В пассажирском теплоходике совершим прогулку по Волге. Есть еще, конечно, прогулочные, но они наверняка стоят дороже. А мы нищеброды. Вот, например, стоимость на прогулочный теплоход, а у нас где-то 35 рублей. Сейчас узнаем точно. Получается всего лишь 70 рублей с человека, и катаемся вот второй час. Не Никак не можем остановиться. Любуемся матушкой Волгой и наслаждаемся ветром и морским бризом. Мы подходим к Кремлю-ярославский Тире музей-заповедник. По понедельникам территория вся закрыта, поэтому вот сегодня воскресенье и мы бежим сюда открыт до 7 режим работы поэтому тоже так все по-быстрому вход на взрослого всего 50 рублей также там есть всякие выставки дополнительные экспозиции это все конечно подороже вот памятник копейки мне кажется у меня есть такая опа Сфоткать еще с этой стороны, ребят. здесь отдельно вольер с символом города, медведицей Машей. Вход туда отдельный. 130 рублей. А так он вообще вот закрыт. Даже глазком не взглянуть. Но для меня сомнительна плата 130 рублей, чтобы посмотреть на медведя. Можно полноценно сходить в зоопарк. Территория приятная такая, светлая, много зелени, цветочков, по-летнему приятно. А это макеты улей для пчел. Вот даже пчелы офигенно жили в таких хоромах. Это так прикольно. 1974-1976 год. На эту звоницу можно подняться за 250 рублей. Осмотреть, посозерцать город. Вот это вот прям древнее да, здание такое видно. огромная матрешка выше ребят наша рашендол вот еще с, со стороны набережной можно выйти войти. Это, кстати, подарок народному ополчению от благодарных потомков. На берегу матушки-волки. Ярослав Мудрый. Прямо стен Кремля. Сегодня поужинать мы пришли в Брюке. Первый – это будет блаш. Блаш, они хитрованные, с лёгкой Второй – это мочной, это практически немецкий лагерь, но с странным Третий – это морсубит, это пиво, очень легкое, смешное, у него нахлёд это Блэк Кэп Стаут, это английский стаут, и последний это гриндер гендюхер, 65 градусов, классический бельгийский темный элис, с легкой ноткой фруктов, стиль и собирается всего лишь. Специальный это на бельгийские цвета все. Также тоже принцип ее по ручке. Первый будет даже спешл, классические светлые бельгийские, достаточно легкие для бельгий, и для пальцы. Вот, с трех нефтеминистскими нодами. Дальше идет свой клиент Рипель, пиво, очень такое интересное, да, градуса. Третий это грубой везде выдерживается в любовных бочках, тем самым винный гриф, винная окислин, что между тем очень интересно и это кадрка груша, это черный пирус, например, тоже лишней. Тоже и последнее, это самоковарный. Это линжальный, голодокрак, весит в градусов, градус прячется за сладостью, вот, так вот, пеноги, тоже с куфруктов, карамели, Спасибо. Да, по 100 миллилитров, 5 пивасиков, да. Вот тут такая менюшка. Я просто очень долго думала, какое пиво взять, и тут такой вариант. У нас сейчас с тобой одинаковые. Да. Такая красивая картофельная бельгийская вафелька. Малыши такус <сос> Такие маленькие. Делать, да. Хорошо. Это, Это мидия. Открой. Улица Кирова. Воскресенье ночью. День ВДВ. А, пати только у мопетика Мопедика. А так, в принципе, спокойно. Мы в итоге зашли в бар коктейль, потому что он сегодня работает до часу. Так еще по пиву выпить. Это менюшка. Если кальянчик еще работает, я бы еще взяла кальяна. Не могу им насытиться. Сидим на улице, не так уж тут холодно, потому что ветра нет. Вроде миленько. Ксюша качается на каком-то странном домаке. Да? да? Не холодно будет там. Угу. Ну круто. Очень приятно, советую. А. Вообще Илья пророк. Он из красного кирпича и закрашен белым. А, и поэтому сейчас а, вроде бы суте. видно, что он надает таким розовым. А, По, второй, По второй. крайней мере, не <свят> знаю, <свят> <свят> <свят> как на видео, но особенно вот внизу он прям так розовит, потому что сейчас пасмурно, и вот под таким освещением он розовенький. Тут вот... Шоу-макет Золотого кольца в музее, билет стоит 500 рублей. Нас угостили Кришна печенькой, <связь> <связь> попробуем. Максимально странно, <связь> ну ладно. Ну что вкусно, как овсяное, да, по-моему. Домашнее, наверное. Вроде <связь> никаких странных привкусов. <связь> Если мы увидимся через полчаса, <связь> то все хорошо. <связь> Посмотрим. <связь> как... Или найдемся рядом с ними, <связь> поймем Кришна. Да, сразу на звуки Кришну. Мы пришли в губернаторский сад. Вход 60 рублей, льготные 30. Дон Кихот. Ой, красота какая. А это что? Это называются такие рампы, по которым раньше э -э семья губернатора и гости спускались из Веранды, в сад, и прогуливались по главной аллее. Это главная аллея, которая ведет на центральную площадь города Ярославля. Советской площади находится церковь Ильи Пророка. Вот, посмотрите, лево находится веранда. Это как раз здание музея, да? Да, да, это сам музей. Качаемся У меня на качестве. Ну это пока пока видос, потом сниму фоточки. Просто так мило. Это Волга Символ Ярославля Люблю такие стрелочки Подошли мы снова к Мишке И будем ждать, когда он заревет Его уже раздели и рычит. Ну что ж, вот и закончилась наша поездка, наше путешествие в Ярославль. Мы на главном вокзале. И едем в Москву. Четыре часа и Москва.